А это до 18 января. Ну, а теперь давайте подробнее посмотрим, водолечики. Давайте посмотрим, что же у вас будет в январе. Ну, у вас наконец, декабря, начало января, будет действовать соединение по 12 дому Плутон, Венера и ретроградный Меркурий. Значит, может вернуться какая-то ситуация из прошлого года. Давайте подумаем, что это может быть. Ну, это что-то связано с какими-то тайными делами, с тем, что вы не афишируете. Может быть, тайные доходы, какие-то тайные встречи. Ну, что-то интересненькое может быть. И, знаете, по этой теме она первое число может быть очень сильным искушением. Я бы могла бы вам порекомендовать соблюдать крайнюю осторожность и не спешить предпринимать какие-либо действия. Ну, может быть такое, что кто-то почувствует в начале года очень сильную ревность, чувство собственничества, желание привязать объект, объект вожделенный к себе. Ну, такие могут быть настроения. С третьего числа Венера перейдет в ваш знак, вы станете повеселее, потому что это уже будет ваша родная энергия, станете очень заметны для окружения, будете вокруг себя собирать большие компании, будет много встреч, много общений, шанс кому-то понравиться, кто-то обязательно на вас обратит внимание, поэтому и знакомство, все может быть очень интересным. И главная цель, если это будет все основано на общих интересах. До 18 числа встречать со своими друзьями. Это очень благоприятный будет период для встреч. Новые знакомства уже желательно после 19-20 числа заводить. Для этого будет наиболее благоприятный период. 10 числа. Произойдет очень интересный аспект, который может внести в ваше настроение И, знаете, некоторый хаос, когда будет трудно подчинять свои эмоции разуму, постарайтесь не наделать никаких ошибок. Для вас это тема дома семьи, раз, два, три, четыре, да, тема дома семьи, постарайтесь быть осторожными в тратах. И... Ну, не ссорьтесь по, по пустякам не заводите никаких подозрительных знакомств 8 числа лилит перейдет уже в лев пробудет там несколько месяцев ну и чем это будет интересно лилит это точка искушения для вас искушение будет непосредственно здесь связано с темой партнерства вы знаете, я думаю, что многие из вас могут вдруг понять, что тот человек, который находится с ними, наверное, недостаточно вас ценит. Наверное, есть где-то лучше. И тем самым может поставить под угрозу свое стабильное семейное положение. Кто еще не женат, не замужем, здесь наоборот можете восплать очень сильным желанием с кем-то быть вместе, захотите кого-то к себе привязать. Вы знаете, у вас будет несколько месяцев такое желание вот как-то идентифицировать себя через партнера. То есть чем он будет ярче, чем он будет значимый тем вы будете чувствовать себя рядом с ним круче то есть он будет являться вашим лицом и даже многим из вас хочется вкладываться в того человека которого вы хотите видеть рядом с собой вот у вас будет большая потребность в том чтобы вас окружали люди ну, те партнеры которые очень важны очень значимы очень яркие ну, по знаку зодиака лев и будете придавать этому очень большое значение со 2 по 9 будет складываться несколько благоприятных аспектов которые в целом могут говорить о том что любые ваши начинания они будут удачны но помним что все еще ретроградный меркурий поэтому начинания пусть связаны скорее всего по завершению каких-либо старых прошлых дел это удачные продажи это удачные может быть заключение сделок договоров которые были еще открытыми на данный момент ну, есть возможность разрешить какие-то сложные ситуации, поставить точку в них, договориться, ну, найти какой-либо компромисс. Также здесь еще могут быть и удачные, получения, удачные поездки, тут у вас видны, очень даже, которые могут еще и быть, ну, не только эмоционально наполненными, но еще и могут быть финансово для вас выгодными. И тут у нас еще что-то с Марсом. Так, раз, два, три, четыре, пять. Да. И удача в любовных делах, в делах с, с детьми и также тех, кто занимается творческой деятельностью. Ну, по ретроградному Марсу эта удача все-таки будет с кем-то из прошлого. Может быть, будет удачный возврат кого-то из прошлого. Реанимация отношений. 12 числа. Марс наконец-то уже переходит в, ретро, в директное движение, выходит из ретроградного, продолжает идти по вашему пятому дому, дому любви, а это признак того, что наконец-то ваши дела по этой теме начинают набирать обороты, будет больше общения, больше знакомств, будут встречаться люди с которыми вам будет легче найти общий язык с которыми вам будет легче договориться, дружить, общаться, знакомиться. С 14 по 15 Венера будет в квадратик урану это раз два три раз два три 4 Будьте внимательны. тратам на семью на дом далее 22 числа тоже будет очень благоприятный аспект складываться который можно характеризовать как подчинение эмоции разумом трезвый расчет четкое понимание всего происходящего обратите внимание вот на это соединение в своем знаке сатурн с венерой ну, благоприятный аспект, например, для заключения брака. Особенно с партнером, с которым у вас приличная разница в возрасте. Благоприятные материальные вложения. Ну, быть очень серьезным, расчетливым. Что-то очень удачное может прийти в вашу жизнь в это время. 20, главное, что будете принимать правильные решения. 27-го Венера переходит из вашего первого дома во второй. Это дом денег. А это признак того, что будет улучшаться ваше материальное положение на ближайшие три недели. По крайней мере, вы будете в этом вопросе очень творчески наполнены. Вы будете одухотворены, будете действуя с удовольствием, можете рассчитывать на подарки, на деньги, но ну, тем более, что там начинаются ваши дни рождения. И если говорить о чувствах, то это появляется больше эмоций в любви, одухотворенности, желание чем-то помочь своему любимому человеку. Также это время для развития, для реализации творческих талантов. Ну и заканчивается месяц благоприятным аспектом аспект, 29-30, BF30, аспект, который был 7-8-9. Он связан с удачей в деловой активности, в интеллектуальной деятельности, в поездках и различных договоренностях. Что, желаю вам благоприятного, удачного января. Кому было интересно, пожалуйста, ставьте ваши лайки, комментарии, подписывайтесь на канал, делитесь им и до встречи в следующих прогнозах.